Существует теория свободно-радикального окисления, то есть это самая популярная и, в общем-то, максимально доказанная теория старения на сегодняшний день. Суть такова, что на наш организм изнутри и снаружи действуют свободные радикалы, разрушающие наш организм и, соответственно, заставляющие его стареть. Вот если блокировать эти свободные радикалы, то можно перестать стареть, то и даже омоложение запустить. Факторы могут быть внешние, например, климатические условия. Солнце, ветер, мороз, плохая экология, загазованные шумы, табачный дым и так далее, особенности труда, стресс, кондиционеры, шумы, компьютеры, микроволны и внутренние факторы. Обратите внимание, здесь также есть факторы, на которые мы не можем повлиять, например, физиологические процессы. но есть болезни одно из направлений нашего проекта это профилактика возникновения болезней или снижение их влияния на наш организм да? поэтому здесь мы можем с вами уменьшить воздействие свободных радикалов на наш организм вредные привычки и конечно же неправильное питание с пищей мы можем получать огромное количество разрушающих наш организм свободных радикалов. И внешние, и внутренние факторы делятся на те факторы, на которые мы в принципе не можем повлиять, и на те, на которые мы можем. И основные действия, которые мы с вами будем предпринимать в рамках интернет-проекта «Энергия здоровья», это учиться правильно питаться и тем самым снижать хотя бы в этом секторе воздействие свободных радикалов, уменьшать влияние других факторов, на которые мы можем повлиять, а уж на те свободные радикалы, которые мы не можем повлиять, мы от них будем защищаться, как снаружи, так и изнутри. Более подробно мы с вами будем обсуждать, когда вы станете нашим а, участником нашего проекта. Третье направление интернет-проекта «Энергия здоровья» – это снижение веса. Важная особенность этого направления в том, что сброшенные килограммы не возвращаются. Как это? А возможно ли это? Возможно и очень-очень применяется широко. Поэтому вы об этом узнаете, став участником нашего проекта. А пока некоторые участники, на их примере вы можете понять приблизительную скорость снижения веса. Мы занимаемся снижением веса, Параллельно у человека происходит омоложение и профилактика разнообразных заболеваний, поэтому максимальная скорость снижения веса в рамках нашего проекта это 5 кг в месяц. Кто-то мне сейчас может сказать? В моем возрасте нормально, у меня все родственники полные, и так далее. И так далее, и так далее. Ребята, лишний вес не наследуется, нет детей, рожденных, единицы наследуют, тяжелые формы каких-то гормональных нарушений, в 99% случаев мы наследуем предрасположенность к лишнему весу. И будет ли у нас лишний вес, зависит на 80% от наших с вами поведенческих реакций. Поэтому сразу разрушаем миф наследственности. Он не влияет на ваш вес. Как похудеть быстро, качественно, без вида для организма? Для этого нужно осуществить несколько простых шагов. Начинается все с правильного питания. Далее правильные физические нагрузки. Не умирание на беговой дорожке, а в удовольствии. И, конечно же, мероприятия против отвисания кожи. Они обязательны для всех, кто старше 30 лет. Правильное питание и все остальное в рамках ВИП-группы мы подбираем индивидуально для каждого человека в зависимости от его пристрастия, в зависимости от того, какие продукты он больше всего любит. Это еще один пример о том, как за год без вреда для здоровья, с эффектом омоложения человек снизил вес на 44 килограмма. И поверьте мне, это не единственный пример людей, снижающих вес по нашей системе. Правильное питание, как вы поняли, и здоровое долголетие, и омоложение, и снижение веса начинаются с правильного питания. Потому что правильное питание – это кратчайший путь к красоте и здоровью. Посмотрите на перечисленные перечисленное утверждение. Вы склонны к перееданию, вы склонны к Сладкому, жареному, жирному, может быть, вы периодически едите на ночь, или периодически питаетесь вне дома. Может быть, в вашем ежедневном рационе мало белков, у вас есть лишний вес, или может быть вам не удается ежедневно кушать свежие фрукты и овощи, если хотя бы на одно. Из перечисленного вы ответили да, то вам стоит стать участником нашего проекта и узнать больше о правильном питании, внедрить в его эти рекомендации в свою жизнь, потому что правильное питание это кратчайший путь к здоровью и красоте. Ну а пока некоторые факты о важности правильного питания. Например, при недостатке белка в пище, организм забирает белок из мышечной ткани организма. Белок ему нужен для построения новых клеток, и если мы дали ему недостаточное белка с пищей, он берет его из мышечной ткани. А это прямая дорога к развитию огромного количества заболеваний, в том числе ведущих к инсультам и инфарктам. При недостатке длинноцепочечной омеги-3 – это жирная кислота с рыбьего жира развивается сердечно-сосудистые заболевания, деменция или слабоумие старческое, как еще называют. Неправильное питание ведет к снижению обменных процессов и, как следствие, к быстрой старости и набору веса, это, в свою очередь, а к другим заболеваниям. Недостаток фолиевой кислоты железа, магния, группы витаминов В, С, рибофлавина, пантотеновой кислоты приводит к развитию синдрома хронической усталости. Эти люди обивают пороги огромного количества врачей, они не понимают, им плохо, они усталые. Ну, никто не может найти патологии. Проблема может быть просто в недостатке витаминов. При недостатке омеги-3 и некоторых витаминов развиваются такие заболевания, которые способствуют снижению зрения, например, катала, катаракта, глаукома, дальнозоркость. Это когда человек одевает очки для чтения. При недостатке витаминов, микроэлементов развивается повышенный аппетит, а это, в свою очередь, ведет к набору веса. Недостаток белка, железа, меди ведет к снижению иммунитета и даже развитию онкологических заболеваний. Ну и последний пример, недостаток, В7, В3, витамина С и цинка ведут к отвисанию кожи, возникновению морщин. То есть правильное питание – это путь к здоровому долголетию, к омоложению и к снижению веса. Всем известно, что формула правильного питания – это достаточное количество белка, необходимое количество витаминов, микроэлементов омеги-3 и предельно допустимая калорийность. На данном слайде вы видите формулу правильного питания для одного конкретного человека. Мы с вами в рамках VIP группы будем для каждого индивидуально рассчитывать эту формулу, потому что она будет отличаться в зависимости от возраста, в зависимости от веса, в зависимости от многих-многих факторов. Например, среднестатистическому человеку, для того, чтобы быть здоровым и не набирать вес, нужно в день съедать приблизительно 100 грамм белка. Например, обратите внимание, такое количество белка человек может получить за день, если за день съесть 700 грамм вареной говядины. Или, например, чуть больше полутора килограмм гречневой крупы. Или омлет из 15 яиц. Посмотрите на надписи справа. Даже если человек съест там лето с 15 яиц, он получит 2683 килокалории и кучу холестерина. Это прямая дорога к инсультам и инфарктам. Более того, да, завышенная калорийность. То есть, как вы понимаете, по белку очень сложно правильно питаться. Но сложнее всего правильно питаться и получать необходимое количество витаминов, микроэлементов, омеги-3. Потому что в современном мире, при современной экологии, современному человеку нужно для покрытия потребностей ежедневных съесть за день. Например, 2 килограмма свеклы и пятьсот граммов авокадо. То есть это не или-или, а плюс. То есть здесь получается семь-восемь килограмм еды для того, чтобы покрыть потребность белка, витамин, микроэлементов и омеги-3. И, как вы понимаете, от такого количества еды калорийность будет зашкаливать. Здесь гарантированно будет вес. Да, можно добавить физическую активность и убрать лишние килокалории. Но это тоже, на мой взгляд, и вы можете со мной не согласиться, практически нереально. Мало того, что съесть за день 7-8 килограмм еды, так еще, например, 8 часов плавать в день. Ну, как вы понимаете, выход есть. Мы используем для правильного питания в нашей работе белковые коктейли и витаминный комплексы. А также омега-3 и астаксантин. Вот стакан с коктейлем. Это белковый коктейль приятного вкуса. С энергетической ценностью всего 65 килокалорий, дающий 7,5 грамм 100% усвояемого белка. Минимальное количество жиров и очень полезные углеводы также на фоне стакана вы видите 4 капсулы 2 желтенькие это не суточная потребность омеги-3 для развития мозга для профилактики сердечно-сосудистых заболений так далее и тому подобное серая капсулка это витамины необходимые в течение дня и для процессов омоложения капсула астаксантина темного цвета то есть у нас с вами есть все для того, чтобы съедать сзади, например, 2-2,5 килограмма еды, не превышать э, допустимую калорийность, при этом быть молодыми, красивыми и здоровыми. У вас есть выбор. Либо 7-8 килограмм еды и умирание на беговой дорожке – либо 2-2,5 килограмма еды и занятия спортом здесь тоже обязательны, но не с целью сжигания жиров, а с целью удовольствия и улучшения обменных процессов. Перед вами формула для человека, который хочет снизить вес. Учитывая, что в нашем проекте три направления и не всем нужно снижать вес, поэтому я еще раз повторюсь, для каждого из вас в зависимости от ваших потребностей будет рассчитываться формулы и по потребности белка, и по калорийности. Индивидуально в группах мы с вами будем работать на эту тему. А вот люди, которые похудели и поправили здоровье с помощью нашей системы. Продукция, которую мы используем, это продукция, качество которому можно доверять. Wellness основной производитель, производитель данной, не основной, единственный производитель данной продукции это компания Арифлейм. Данная продукция произведена по стандарту GMP. Она одобрена вегетарианским обществом и разрешена к употреблению Минздравом в вашей страны. Продукция разработана в Швеции и сертифицированные заводы-изготовители находятся в разных странах. Продукцию Wellness разрабатывали очень много лет. Группа ученых, всемирно известный стикстен, кардиохирург, трансплантолог тут есть биохимики, диетологи, диетологи детские. То есть я сейчас не буду утомлять вас перечислением всех регалий и званий данной группы ученых. Я лишь хочу сказать, что мы с вами имеем дело с системами, которые разработаны высокопрофильными специалистами. Если говорить о коктейле, то он состоит исключительно из белка и с помощью коктейля очень легко можно корректировать. То есть недостающее количество, то есть если вы с пищей мало съели белка, то коктейлю можно недостающее количество белка восполнить. Более того, коктейль снижает аппетит, снижает тягу к сладкому. И, как я уже говорила, содержит медленные углеводы. Кто не знает, что это такое, вы узнаете в рамках нашего интернет-проекта, что это значит и почему это так важно, что я на этом уже второй раз останавливаюсь. Для вегетарианцев существуют, ну и не только для вегетарианцев, но если по какой-то причине, например, вы не употребляете в пищу белки животного происхождения, то компания Wellness at Ariflame для вас подготовила супы, состоящие исключительно из растительных белков. Следующая хорошая новость. Для участников интернет-проекта «Энергия здоровья» мы оформляем, помогаем оформить 45% скидку на продукцию, то есть 20% сразу, плюс мы оформляем вам так называемую подписку и три Продукта три месяца подряд вы покупаете за деньги. На четвертый месяц продукт приходит вам бесплатно. И только для участников интернет-проекта ⁇ Энергия здоровья ⁇ скидка от 45% постепенно будет увеличиваться до 77%. Но более подробно об этом вы узнаете позже. Данная а, дополнительная скидка. Когда бесплатно четвертый продукт, она распространяется не только на белковые продукты, также на детские витамины, детский рыбежир, но и на комплексы для мужчин и женщин. Здесь есть витамины, омега-3 и капсула омоложения. Кто-то может сейчас сказать, ну вот правильное питание, да, это все правильно. Так нужно делать это хорошее направление но почему именно в формуле правильного питания используются витамины там белковые коктейли как же раньше жили люди без коктейлей витамин жили же как говорят насиновали рожали и хорошо себя чувствовали Ребят, я сразу хочу сказать им, что это миф. Да, рожали-насиновали, но смертность в родах и их последствиях была 40%. Детская смертность, практически каждый второй умирал. Средняя продолжительность жизни была 33 года, об этом почему-то никто не говорит. Истощение организма после беременности было нормой даже в Советском Союзе. Считалось, осталась без волосы ногтей, но она же родила в современном мире современные женщины использующие витаминные комплексы, не лишаются ни ногтей, ни зубов, ни ума после родов ребенка. За последние 70 лет в современном мире, да, как я уже говорила, при современной экологии почва очень истощилась по количеству минералов, и поэтому те же яблоки они содержат меньше полезных веществ, чем, например, 70 лет назад. Но зато содержат больше тяжелых металлов. Более того, двигательная активность, а следовательно, обменные процессы человека каждые 10 лет снижаются на 10-15%. У нас уже скоро будут с вами пульты от форточек. Да? Не говоря уже о том, что все ездят на автомобилях и к телевизору уже не подходит переключить канал. То есть 70 лет назад у людей была возможность правильно питаться без биологически активных добавок. Но они этого не делали, они об этом не знали. Сейчас мы умные, мы все знаем, но только уже экология не позволяет нам в полной мере использовать природные ресурсы без би биодобавок. В наши дни не существует таких болезней, как бери-бери, недостаток витамина группы В, или болезнь цинга, -ТВ. то есть Сейчас в современном мире, при современной экологии, современный человек, если хочет жить долго и качественно, быть красивым, здоровым, прекрасно себя чувствовать, ему необходимо формулу правильного питания добавлять как белковые продукты с высокой усвояемостью, низкой калорийностью, так и витамины омега-3 и антиоксиданты. Но это еще один пример девушки, как вы видите, да, которая... Похудела, помолодела, используя продукцию и правильное питание вместе с продукцией Wellness от Ariflame. Для омоложения мы также используем продукцию Ariflame. Вот еще раз слева вы видите, я их называю капсулы молодости. На самом деле они еще содержат и черник, очень хороший для глаз, которые повышают иммунитет, увлажненность кожи, улучшают зрение борется со свободным радикальным окислением снутри и снаружи и мы с вами когда говорим о теме моложения, то говорили что у нас с вами будет борьба со свободно радикальным окислением снаружи и снутри, так вот капсулы это борьба изнутри а комплексные уходы которые на вашем экране это часть продукции, которую мы с вами можем использовать для защиты нашей кожи снаружи комплексный лифтинг уход для людей 40 плюс, там комплексный уход против морщин 35 плюс 30, то есть здесь мы тоже с вами индивидуально будем общаться, чередовать, подбирать и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, самое главное, будем вам оформлять 32% скидку от цен каталога на данный комплексные уходы. Новости хорошие на этом не заканчиваются. Каждый участник новый участник интернет-проекта энергии здоровья получит все подарки, которые видите на данном слайде. Поэтому присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Выбирайте путь Эконом или ВИП, уточняйте у представителя энергии и здоровья, каким способом вы можете выбрать эконом или VIP-направление. и Будьте здоровы, молоды и полны энергии. А с вами была Лотникова Екатерина. В завершении хочу вам напомнить, что учитывая то, что мы работаем с продукцией Арифлейм и Wellness от Флейм, то наше предложение не подходит для представителей, то есть для людей, у которых уже есть активный номер в компании Арифлейм, потому что все скидки уже у него доступный, он может сам использовать это направление. Мы не можем работать с действующими консультантами, мы не можем их консультировать, если у вас нет действующего номера в на данный момент. Добро пожаловать!